Игорь Мерлин представляет. Так, о, видите, как я угадал, я же все-таки экстрасенс. Так, я работаю в недвижимости, у меня периодически идут продажи. То все встает, срываются задатки. Да, у меня была клиентка до недавнего времени, в личном сопровождении мы с ней 4 года практически. Она мне была в личном сопровождении вот, по элитной недвижимости, поэтому я кое-что в этом понимаю. Значит, Что касается элитной недвижимости, ну, вообще недвижимости, надежда, то это, в общем-то, такой процесс, который требует времени. То густо, то пусто. Когда вы работаете в недвижимости, то среднее время измерения – это год. Не месяц, не день, потому что, может быть, полгода, когда, например, риэлтор только начинает работать, то у него где-то год уходит на то, чтобы разобраться с этим всем, и, может быть, первая сделка будет только через год. Такие тоже случаи есть, потом набирается опыта. Поэтому здесь не надо… Да, есть, конечно, моменты, когда нужно там с задатком, срываются, много таких моментов. Вот. Есть, конечно, определенные, определенные технологии, как с этим работать. Это есть, но это более сложное. Это сейчас я вам могу рассказать таким образом. Есть специальная схема, в которой вы взаимодействуете с клиентом. Это не просто схема, она заключается не просто там в переговорах в правильных, да? а заключается также в том, что вы с этими клиентами общаетесь даже без их присутствия. Не тихо сам с собой я веду беседу, а есть специальные практики, они энергоинформационные, они это уже эзотерика чистая. И тогда клиенты, ну, во всяком случае, процент продаж возрастает. Скажем так. Не, ну, можно, конечно, есть методы черной магии, мы этим занимаемся. Когда люди хотят или не хотят, они все равно купят. Вот. Но есть другие, более простые методики, которые позволяют делать покупки этим людям. То есть они начинают хотеть купить. Ну, на самом деле сейчас на рынке, сами знаете, что происходит, непонятно что. Вот. Поэтому, поэтому судите о том, что происходит в вашей жизни, с, с результатами годовыми. То есть вот за этот год стало больше или меньше? Вот. Если там стало в 10 раз меньше, это один вопрос. Если примерно за год то же самое, другой вопрос, понимаете, да? Вот. Но в целом для работы с недвижимостью там, вот если вы риэлтор, например, то где-то год промежуток, но ну, надо опять-таки вести статистику по клиентам, Нужно прописывать лицо клиента, кто к вам приходит, зачем к вам приходит, что спрашивают. Ну, то есть там много-много всякой работы внутренней. Вы, возможно, это все и так знаете. Но необходимо, еще раз говорю, именно годовыми такими мерками, аршинами мерить, что именно год. Мы ага, ну, работаю в недвижимости... Понятно, здесь, кроме всего прочего, вот иногда приходят и говорят, Мэрилин, колдуй мне, скажи, что вот, чтобы все у меня продавало, чтобы...» так тоже не бывает. Дело в том, что по сравнению с прошлым годом, что изменилось за год? Вы знаете, есть некие макроэкономические условия. Например, пандемия случилась, у вас два раза, у меня в 20 упал Нормально, то есть, потому что я хуже работаю или я меньше знаю, нет. Обстановка макроэкономическая, она изменилась. То есть макроэкономика – это то, что большое. Или, например, война какая-нибудь, или там вот, газовая война, сейчас газовые войны идут. Либо пандемия, либо еще что-то. И в этих условиях я понимаю, что всегда кому война, кому мать родна. Но если, например... Если, например, у всех стало лучше, а у кого-то, допустим, у 100 ста человек стало лучше в два раза, а у одного стало хуже в два раза, значит, тут надо разбираться. А если в целом у всех в два раза просело, а я знаю, что а, в недвижимости просело у многих, у всех почти, ну, практически у всех, в элитке точно просело, чего они только не делают уже, вот, то а, как бы это макроусловие. Что для этого надо, чтобы, что с этим делать-то? Нужно искать другие источники доходов, только так, потому что вот, например, э, как сказать, жили-жили вот люди, вот у них все было, потом раз наводнение, вот, они думают, ну как же так, я буду ждать, а вдруг это там, а последствия этого наводнения еще будут там 10 лет, например, будут разгребать, да, как вот цунами в Японии, там все завалило, вот, то есть человек торговал, торговал, были машины, было все торговал машинами, там все раз завело, он что будет сидеть ждать, нет, он ищет другие источники. Поэтому и вам тоже надо искать другие, может быть, снежные, может быть, переходить на какие-то загородные коттеджи или еще что-то такое. Вот. В элитке я знаю, что пошла тенденция, чтобы строить... Ну, вот моя клиентка, у нее была самая, самая доступная квартира от 100 миллионов рублей, это без ремонта. От 100 миллионов рублей одна квартира. Нормально. И пошла тенденция, что клиенты уже хотят огромную кладовку, несколько холодильников, чтобы там... Почему? Потому что никуда из дома не выходить, то есть, понимаете, хотят загородный дом, чтобы там вот это было, вот это было, вот. Там гараж и прочее, понимаете, то есть нужно, необходимо, Надежда, все-таки приспосабливаться к тем макроэкономическим условиям, потому что вряд ли станет лучше. То, что станет лучше, это вряд ли. Вот. Может быть, также же продолжится. Может, станет еще хуже. Еще какая-нибудь там COVID-19, какой-нибудь COVID-21. И капец. Вот И все. Вот. Хорошо. Так, ну вот я сейчас дочитаю, что вы там пишете. Спасибо за ответ. Еще аренда занимаюсь. Но опять-таки с арендой. Люди меньше стали ездить. У меня была клиентка, у которой она продавала элитные поездки а, круизные, вот, по 2-3 миллиона, один билет на одного человека круиз, вот, я говорю, ну, блин, даже если были деньги, я не знаю, за 3 миллиона ехать, я бы лучше себе купил бизнес какой-нибудь, за эти деньги вложился, вот, и с пандемией все рухнуло, то есть она осталась вообще без бизнеса, вообще без ничего, то есть она занималась только этим. Дочь ее там э, за границей живет, там, э, она в интернете работает нормально, а мама вот, потеряла все практически, все. И что она ей теперь ждать? Нет. Надо заниматься другими делами. Хорошо, дорогие друзья. А, так, тогда э, что мы сделаем? Я тогда на всякий случай вот запись того, что мы тут наговорили, я выложу, выложу на этот самый, как это называют, в Телеграм-канал и туда сделаю подборочку чуть попозже, потому что у меня сейчас съемки, сейчас я сейчас еще буду ролики снимать. Вот. Хорошо, спасибо, дорогие друзья, что вы оказали доверие мне, да, пришли и так сказать, раскрылись. Вот, все как на духу. Спасибо за честность. Я вижу тут эти сердечки. Спасибо, дорогие друзья. Вот, спасибо. Вот, спасибо, друзья. Ну что, приходите. У нас еще будет много интересных программ, задачек. Вот. Всем пока-пока.